Как я могу получить магическое наследство? Если родственники ну, умерли, но они и по материнской, uh -huh. и по отцовской, да, что-то умеют. самое главное, как понять вообще, мне это надо, потому что... ну, вот с последнего это вопрос как раз и надо. Знаете что? Дело в том, что если магия в роду есть, она по большей части никогда не будет спрашивать: надо вам это или не надо. То есть, если она есть, это алгоритм математический алгоритм, он обязан проявиться. И каждый алгоритм проявляет себя в каждом роду по-разному, иногда через поколение переходит, да? иногда через два поколения, иногда только по мужской линии, иногда только по женской линии, иногда только по женской линии через поколение, иногда только по мужской линии через поколение. То есть это та которые которую просто нужно вычислить. Так я знаю, они ничего не, так не бывает, Так не бывает. Значит, это, либо, либо этой силы не было, либо она э, по договору закончила себя на том последнем колдуне. Это была не магическая, это была колдовская сила. По договору. Договор закончился, все, и потомки оказались освобождены. А вот здесь вопрос, если вам это надо, вы можете призвать ее вторично, опять же, на ее условиях всегда, если вам это надо. Как разобраться, что это за силу? Вот, Это надо знать хорошо э, работу ваших родственников, да, которые магичили, то есть как они магичили, лечили ли они, в деревне в прадед, жили. Я знаю, он Кахмель заморачивал uh -huh. односельчан, uh -huh. вот. Ну, наверное еще что-то Ну, Он как бы не вознул это, просто да, смеяться. Да, я поняла. Ну, смотрите, здесь, здесь просто надо собрать информацию. Да. Опять же, это может быть какой-то местный дух, который работал с вашим дедом, прадедом, да, только потому, что он жил на этой территории. Родственники уехали с этой территории и, соответственно, не могут с ним контактировать, вс зависит от того, какой дух, какая сила стояла. В этом надо просто тоже хорошо разбираться. Обычно это предание передается. То есть если эта информация есть, и а она существенная в роду, то хоть один родич о ней знает. И она передается так вот слово, слово, силы, силы, сила, поколению поколению. И поверьте, магия это такая всеобъемлющая сила, она человека к работе все равно приведет. Она его жизненные обстоятельства выкрутит так, что он не сможет ничем заниматься, кроме как этим. Она его в такой рог скрутит, что он, это последний шанс будет, если он сейчас себя не возьмет и магическим путем себя, как Мюнхаузен, не вытащит из болота, то он просто погибнет, и дети его погибнут, и, вся, и жизни не будет ни для кого. То есть это когда долго очень упираешься, обычно все так и происходит. И те люди, которые пришли к своей силе, они об этом знают. Что жизненные обстоятельства складываются настолько не в вашу пользу, что вот та ситуация, о которой коллега говорила весь в долгах, как в шелках, это еще слабое подобие неприятностей, которые только могут быть, да, пока не начнешь колдовать, пока не начнешь магичить. Всё, Я сразу Конечно, безусловно, если бы вы попали. Это безденежье 2000 на двоих в было? Да, нет, ну на самом деле через эту ситуацию, как через тесты вы проходили, все были студентами, мы даже на спорт играли, как можно выжить на 3 рубля в месяц. Чего можно, оказывается, если всем вместе объединяться. Это другое. Это другое. Все эти игровые неприятности, которые сейчас с юмором воспринимаются, это не означает, что это было испытание силы. Нет, это просто, это просто было испытание социума. Вот. Магия она не шутит, она по-другому крутит. Да, это болеешь всеми известными неизвестными болезнями, как и Иов, понимая, что врачи тебя вылечить не могут, ты начинаешь сам себя лечить когда от тебя отворачиваются даже самые близкие, когда предают даже самые, даже, даже кошка тебя твоя предает. Что уже говорить обо всем остальном? То есть ну, вплоть до такого, да. Спутать это невозможно. Поэтому если вы хотите получить силу, да, вы ее призываете. Есть методы, приходишь к нам могилу, к ушедшему пращу, вступаешь в диалог мягко говоря, приносишь ему дары, получаешь знаки, там что-то что начинает налаживаться, что... по-разному, да, все зависит от того, какая сила. Бесовская сила, ангельская сила, сила духа, сила какого-то бога, сила какого-то пантеона, религиозная сила. Знаете, какое количество? О. Надо хорошо знать жизнь пращура, который колдовал. То есть что делал, когда делал, на каких условиях делал, выезжал ли с места, на котором колдовал или жил как привязанный, да? какие слухи они уходили в деревню, ведь народ зря не скажет. Мы же с вами знаем, что дым без огня не бывает. Если говорят портил, значит портил. Если говорят оморачивал, значит оморачивал. Если на свадьбах баловал, значит баловал. А от этого надо поднимать информацию и узнавать, кто чем, как занимался и какая сила обычно стоит за колдунами, которые ведут такую работу. И так далее. Информация нужна. Без информации никак. Информацию либо сам пращук передаёт, либо сам начинаешь вынимать. И а вообще доверьтесь, если магия у вас есть, она вас приведет. Просто когда вы поймёте, что в вашей жизни начинает все очень круто меняться, вы не особо сопротивляетесь, если понимаете, что за этим стоит магическая сила. Но я вам желаю её найти, правда, это хорошо. Это тяжело, опасно, страшно. но знаете, как сладко до да невозможности, когда я все стала... проходит.